Что такое красота для тебя? Может быть это яркая внешность? Или модная одежда? Или идеальная фигура? Я верю, что подлинная красота начинается с гармонии внутреннего и внешнего. Здоровое питание наполняет тебя энергией, и ты излучаешь красоту изнутри. Ежедневный комплексный уход сохраняет твою кожу молодой и сияющей. А современный макияж подчеркивает твою уникальность. Вот уже 50 лет шведская компания «Арифлейм» вдохновляется мечтами миллионов женщин о красоте. Общайся, обменивайся опытом, получай советы профессионалов и находи новых друзей в нашем сообществе влюбленных в красоту. «Арифлейм» Красота как образ жизни.